Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня не о космосе, не о мироздании, сегодня снова в Украине. Я уже делал прошлый ролик, где рассказывал о тех акцентах, которые мне казались неадекватными со стороны украинцев. Они вызывали у меня диссонанс, и я как бы логически их разложил. Сегодня несколько других акцентах поговорим. В этот раз о том, что на чужую территорию произошло, то, что это не спецоперация, а война, то, что а, кому-то там... Ну, как бы русским должно быть стыдно, что они русские. Вот об этом и поговорим, потому что это тоже вызывает у меня диссонанс, так как логики в заявлениях украинцев а, нет от слова совсем. А, ну, давайте начнем с чего? С того, что Украина никуда никогда не вторгалась, а вот Россия такая взяла и вторглась. Откройте интернет и в Google вбейте миротворческие, соответственно, акции Украины. В составе ООН Украина очень даже вторгалась. Очень даже вторгалась. В Югославию, в Южную Америку, в Африку. Ну и у нас тут по мелочам была в Молдове, в Абхазии, в Приднестровье. Ну вот скажите, там были, кстати, потери. Не везде, но были потери со стороны Украины. Насчет других не знаю, наверное, там свои потери, я этот момент не отслеживал. Но со стороны Украины не везде, но в некоторых акциях были миротворческие. Ну, что же это тогда, если там были потери убиты, то это не война, не военные действия. Что же это тогда такое? Вот. Или со стороны Украины в составе УХОН, да? Ну, Россия тоже в составе УХОН, но дело не в этом сейчас. Мы же Украину рассматриваем, мы же логику, да? То есть со стороны Украины это миротворческая акция, да? А со стороны России это же, конечно же, вторжение и война. А вот Украина, она не вторгалась. Это акция. А здесь вторжение. Ну тут, господа украинцы, либо трусы, либо крестик. Будьте добры. И здесь вот такой момент. Но смотрите, если у Украины и России есть очень-очень протяженная граница совместная, да, то вот что забыла Украина в таких местах, как Южная Америка, Югославия и уж тем более Африка. Что она там забыла? Какие у них геополитические интересы там были? Вот очень интересный вопрос. И здесь насчет того, теперь что кому-то нужно извиняться. Теперь я думаю, украинцам при виде э, человека негройной расы вот, нужно вставать на колени. Ну, Black Lives Matter, да, черной жизни, имеет значение. Были в Африке, вторгались, местное население убивали. Блэйф, Лайф, это все Увидели человека Негройный раз Сразу встаете на колени, начинаете просить извинений И здесь Дима Гордон Давай как журналист Скажи, мне стыдно, что я украинец Ты же говоришь Что русские должны Ну, пристыжаешь русских Что русские, все Причем русские, должны говорить, что Нам стыдно, что мы русские Начни с себя, Дима, и теперь Как только выйдешь в эфир, раз ты там Романтистом себя назвал, говорил, мне стыдно, что я украинец, black Lives мы черная жизнь имеет значение, вот. мне очень стыдно, что украинцы убивали афроамериканцев, ну, точнее не афроамериканцев там Южная Америка, нет, а африканцев, да, в Африке там Эритрея, вот. Кот д'Ivoire, Сьерра-Леоне, то, что они там побывали. Ну там несколько, там много стран, где они побывали в Африке. Что забыли в Африке? Ну, в общем, black lives matter, черная жизнь имеет значение. Так что, господа украинцы, давайте либо трусы, либо крестик. И здесь еще один момент хочу заметить, что вот русские никогда не кричали, давайте убивать всех украинцев. Вот никогда такого не было, не кричали. Я сейчас не беру какие-то одиночные высказывания, возможно, больных людей. А в своей массе такого не было, что сейчас позволяют себе украинцы, кричать, что всех русских... Но ну, не недавно, это еще до этой спецоперации, это кричали, да, у всех, я уже говорил, москаляку на геляку, да, всех русских на ветках развешек. Вот. То есть русские себе такого не позволяли. И поэтому вот вторжение куда-либо, да, какая-то операция, она же, ну, нападение, скажем так, может происходить же по двум причинам. Либо маньяк нападает, либо кто-то нападает на маньяка, чтобы защитить его жертву. И вот здесь украинцам нужно определиться, кто они. Может, Украина исполняет в данном случае роль маньяка, так как на территории Украины есть миллионы русских. А вот на территории Африки или Югославии нет миллионов украинцев. Что же они там делали? Даже затрудняюсь как-то даже подумать об этом, спросить, что же там делала Украина. Так что давай, Дима Гордон, давай. Заявляй в следующем своем ролике, что тебе стыдно, что ты украинец. блайт мета, больше такого не повторится. И обратишься к Зеленскому. Вы же всех нас к Путину, да, отсылаете? Вот я вас всех отсылаю к Зеленскому. Я уже говорил в одном из своих роликов, ну, как вангую тогда, но тогда я просто об этом не думал. Вот. А оказывается, вот... Ванговал, что ли, да? когда говорил, что Зеленский вот сейчас объявит, что давайте нападем на эту маленькую страну. Ну как Зеленский? Он же не сам все придумывает. Понятно, что он не независим, и вот ему, скажем, Америка скажет, напади на маленькую страну, скажи, что там нарушены геополитические интересы Украины, и что украинцы откажутся выходить на эти спецоперации и войны? Нет, не откажутся. И не отказывались, и выходили. Только почему-то это называлось миротворческой акцией. Ну, как бы в составе ООН, значит, можно. Вот. То есть это миротворческая акция. Что-то я затянул. Повторяюсь уже, да, себя повторяю. Ну что ж, автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего ролика. На этом стоп.